всем, всем моим подписчикам и те, кто только недавно присоединился ко мне. Я очень рада, что вы со мной на протяжении такого длительного времени. А, моему каналу уже два года и, и я записала не так много видео, но тем не менее просмотров там хватает. Ну, не на всех есть такие видео, где достаточно просмотров. Спасибо всем, кто смотрел мое видео, а, кто пользовался моими рецептами. Я очень рада, что вы со мной. Присоединяйтесь те, кто еще не присоединились ко мне. Подписывайтесь на мой канал. Если вам нравится видео, ставьте лайки. А сегодня я хочу приготовить, показать, как я готовлю голень корочки в сковороде в соусе. Начнем с того, что надо будет взять голень от корочки. Это вот так вот. вот. У меня такие крупные ножки. Я предпочитаю взять более мясистые ножки. Крупная она более сочнее получается. Потом понадобится приправа. У меня вот маги, я просто отрезала, чтобы сразу записывать и не резать здесь перед всеми. Так что выпекается в духовке. Но я буду сегодня делать на сковороде, поэтому она нам тоже понадобится. То есть пойдет и для сковородки. Также понадобится соевый соус, стакан воды, майонез, луковица одна и три зубчика чеснока. Также соль и перец по вкусу. Для начала нарежу лук полукольцами. на канавке. Передавлю его сюда. Соль. Солим. Хорошо, чтобы она пропиталась солью. Перец. Приправим. Приправу положу сюда. Хватит дальше залью две столовые ложки соевого соуса. Также добавлю майонез. Да. Думаю, трех тоже будет достаточно. Не будет достаточно, добавлю еще. Перемешаемся. Полчаса вот такая у нас смесь приправка. Так, теперь все это проваливаю сюда и перемешиваю. И смазываю каждый охорож. Стараюсь смазать этим соусом. Прям пропитываем. воды все это оставляем мариноваться на полтора-два часа вот в таком виде прошло два часа вот мои горени уже замариновались а мягкие прям мягкие прям в соку стоят Теперь будем выкладывать его на сковородку и жарить, точнее тушить. Тоже где-то время, по времени 30-40 минут, в зависимости от того, как они приготовятся. Мы уже будем проверять на готовность. Ставим сковородку на газ. Огонь не надо такой сильный. И заливаем туда подсолнечное масло. Ну вот так, чтобы дно закрыть подсолнечное масло. Достаточно этого. Пусть накалится. Потом будем выкладывать горьки туда. Так, проверяем, масло уже накалилось. Теперь осторожненько, потихонечку перекладываем все сюда вместе с водой, вместе с соусом. Возьму ложечку, возьму поудобнее. Перепал, чтобы главное не брызгивать, чтобы для вашей безопасности аккуратненько. Парень абсолютно все, что есть в чашке. И распределяем ровно по сковородке. Всё, и оставляем его тушиться на среднем огне. Если вдруг вода уже почти испарится, тогда уже можно будет поставить его потише. И когда уже вода более испарится, на, на в середине процесса его надо будет немножко переворачивать. Немножко, а переворачивать прям полностью каждую. Там дальше уже в процессе покажу. Закрываем крышкой и оставляем его на среднем огне тушиться у опорчка почти стоит больно уже гуглят во всю. немножко их переверну после с обеих сторон гуглят она почти готова, но мы будем хвалить до тех, пор пока вода не испарится полностью и не начнет жарить наши больные запах вы не представляете который Продолжаем дальше тушить с собственным сапогом, можно сказать, нет, с такого, то, что мы приготовили, то, что я приготовила. Закрываем, тушим дальше. Так, от парочка наша уже, может сказать, вода уходит с него. Все нормально, проходит процесс. Теперь огонь немного увеличиваем, чтобы вода быстрее выпарилась, чтобы они начали уже жариться, потому что так они уже провалились. уже видите будем переворачиваться периодически все дальше продолжаем готовить. все горени наши приготовились теперь можно уже их снимать и подавать к столу все будем аппетитно и мягко.